Все есть. Бог. это ничто воплощенная форму всего. Каждая песчинка, каждая травушка, муравушка, человек, животное, небо, земля, все, все, все. Есть воплощенная форма Бога, который познает себя, воплощаясь в то или иное в материю. Это чистое сознание. Нарисую я человечка. Правда, блин, с меня художник еще так себе. <свят> Каждый человек, песчинка, муравушка, часть одного единого целого организма. Это ты. Каждый человек клеточка Бога. Животная клеточка. Птичка клеточка, травушка клеточка. Вот здесь вот, например, Путин. <свят> а здесь какой-нибудь Вася. А здесь сосед. А здесь вот какая-нибудь Маша. Каждый орган какой-то человек. Клетка этого органа какой-то человек. Вот здесь вот, например, целая нация. И вы такие, фу, не хочу я дружить с Васей. Я его вообще убить хочу. Мне не нравится ноги бы ему переломать. И вы такие, раз, и отрезали себе ногу. Ой, а Машу я тоже ненавижу. Вообще, пускай исчезнет из моей жизни. Ну, вот этот кусочек. Вот этот тоже отваливается. И целую нацию я тоже ненавижу. Приходится костыли брать. И сосед мне не нравится. Вот бы от него избавиться. И я вообще не хочу здесь жить. В чем мой смысл жизни. Я хочу умереть, я не хочу ничего делать, я не хочу работать. Вот бы меня отрезать. И вот битненький вот этот человечек лежит в больнице. Потому что мы все начинаем отрезать. Вот это вот плохое надо выкинуть из жизни и избавиться. Вот этот кусок тоже плохой надо выкинуть из жизни и избавиться. И вот от этого куска надо избавиться. И мы все время пытаемся от всего этого избавиться, пилим, разрезаем наш организм, растаскиваем на части. Отсюда у нас боль, боль, отсюда боль, отсюда боль. У нас везде боль, у нас весь организм орет и кричит, как ему плохо. Вот такие пироги.